Аудику 7 ремонтируем задний стеклоочиститель подковыриваем вот эту штуку таким образом примерно двумя руками это делается лучше вот они большой, маленький. заточки. Снимаем форсуночку вот эту аккуратненько, осторожненько, что-то вот так вот, вот форсуночка. Очень тонкая штука. Далее берем головку на 13. Предварительно попрыскайте в дешкой, замочите, чтобы, чтобы от раскисло. Придерживайте стеклоочиститель и Выращивайте гайку. Гайку открутили. Потом покрутить, подкрутить ее заподлицо, чтобы посадочное место форсунки не разломать. за Заподлицо. Чтобы потом съемником вот этой частью упереться не в форсунку, а в плоскость гайки. Примерно вот так. Причина разбора вот этой штуки у меня была, у каждого может быть своя, у меня какая. У меня течет стеклоочиститель. Видите, бывает такое в жизни встречается. Снимаем шланг. Эту скобочку, и вот она. Убираем. Далее откручиваем три болта. Ой, извиняюсь, три гайки на 10, вынимаем его наружу. Снимаем разъем. Разъем тут два усика. подверточку потоньше взять. Долго батюшка вы делаете. Вот, вот эти два узика разгибайте в стороны. Десятку видно? Она фокусируется плохо Интересное крепление, конечно Пыльничек, который уже далеко не пыльничек, уже зяб, как пластмасса. На данном этапе вроде бы и все. Но у меня проблема в другом, напоминаю. У меня течет омылайка. Я буду разбирать дальше вот эту всю конструкцию. Кому не интересно, можете на этом заканчивать. У кого-то просто не работает. Щелчки. Отжимаете. Микросхема, кому на будущее понадобится. Номер. Окисел. Который будет убираться. Торкс Т10. Чистилочная звездочка откручиваем шесть винтов три четыре пять шесть О! Видимо, вот такой механизм. Дальше смотрим, кому что делать, зачем, почем, о чем принимать решения.